Друзья, привет! С вами магазин 812 фото, и сегодня мы поговорим о том, какой микрофон нужно выбрать именно вам. Итак, проблема с записью звука возникает практически у всех людей, которые впервые с этим сталкиваются. Здесь очень много нюансов, и самое сложное здесь, что невозможно взять какой-то один и посоветовать его практически всем. Это примерно как с машинами. Вам нужно либо дрова возить, либо девочек в центре катать. нету какой-то одной машины, которая подошла бы абсолютно всем. У всех разные задачи, у всех э, разное понимание о том, как это должно выглядеть звучать и так далее. Поэтому нужно разбираться примерно во всем, для того чтобы четко решить, что нужно именно вам. Поэтому этот ролик именно для тех, кто не может до конца определиться, и такой коротенький небольшой ликбез о том, какие микрофоны могут быть, в каких ситуациях они лучше всего подойдут, и для каких базовых ситуаций, что подойдет лучше. Перед тем, как начать слушать и разбирать каждый из этих микрофонов, расскажу, на что пишу прямо сейчас я. Основная камера пишет вот на вот эту радиопетличку от компании Rode, она называется Wireless Go. Относительно последняя, компактная, очень удобная, очень я ее люблю. Вторая камера будет писать на микрофон-пушку с полутора метров. Но для того, чтобы понять, от чего мы будем стараться максимально уходить, вот так звучит звук вообще без микрофона, только встроенный тот, который встроен в камеру. Хотя камера стоит всего лишь в полутора метрах от меня, в не самом большом помещении, в котором очень много всего находится, и э, реверберация здесь э, довольно низкая. Поэтому звук здесь не самый поганый. Если бы здесь практически отсутствовали какие-либо вещи и были бы голые стены, здесь было бы такое эхо звенящее, что порой даже находиться человеку было бы неудобно. А на микрофонах это все цепляется гораздо сильнее. Встроенный микрофон звучит довольно плохо. Давайте его улучшать и будем смотреть, что же мы можем с этим сделать. Звукозапись у нас разделяется из техники на две части. Это микрофон и звукозаписывающее устройство. Очень часто в качестве звукозаписывающего устройства будет выступать, например, ваша камера, также это может быть какой-либо аудиорекордер, он же диктофон, например, это вот такой вот у меня уже открытый Zoom H5, либо его более бюджетный собрат Zoom H1, но также вы можете воспользоваться, в принципе, большинством любых э, диктофонов, например, от компании Olympus, от компании Sony и многими прочими. По сути, это просто-напросто маленькое компактное мобильное устройство, которое умеет писать в себя звук. Либо на встроенный свой микрофон, либо на какой-либо внешний микрофон. По сути, это все то же самое, просто функционал у этих вещей разный. И более простое название диктофон, более сложное это аудиорекордер. Дальше, таким маленьким промежуточным вариантом, это запись в компьютер. Но это, как правило, для людей, которые пишут музыку, либо записывают закадровый голос. И... Самый новый вариант, который мы можем использовать, это запись в смартфон. Все современные смартфоны умеют писать в себя звук, как на встроенной динамике, так и вы можете вставить сюда какую-либо гарнитуру. Поговорим про этом, об этом попозже, но это такой не самый худший вариант для записи. По местам, в которые мы записываем звук, мы вскользь упомянули, подробнее мы будем еще к ним возвращаться при обсуждении микрофонов и то, куда их лучше всего вставлять для записи. Если вы смотрели какие-либо бэкстейджи у кино и телевидения, то в кино и телевидении, как правило, используются два вида микрофонов. Это петличные микрофоны, это такие маленькие штучки, которые вешаются на человека, либо в открытую, либо в скрытую ношение, то есть под одежду, для того, чтобы их не было видно в кадре. И также используются пушки, это такие вытянутые микрофоны, например, вот такие вот, это относительно компактная накамерная версия, но есть такие же довольно длинные для внешнего использования на так называемых удочках. Это такие длинные моноподы, которые специальный э, оператор по звуку носит их для, затем для того, чтобы писать звук максимально близко к источнику звука, но при этом не попадая в кадр. Это два основных микрофона, которые используются в кино и телевидении. Мы также используем с вами петлички, мы также используем с вами пушки, но пушки мы с вами как правило используем уже на камеру для репортажных съемок. И здесь мы попадаем в первую развилку. Это вам надо определиться в то, что вы снимаете. Вы снимаете сугубо репортаж, либо вы снимаете что-то более постановочное. Если вы снимаете что-то более постановочное, то у вас там вариантов довольно много. Давайте сейчас поговорим быстренько про репортаж. Здесь главным вашим другом это будет на камерный микрофон. То есть, например, вот такой вот микрофон-пушка, который ставится на вашу камеру. Камера у вас находится в руках, либо там на моноподе, либо на 3-8 стабилизаторе и прочее, и прочее. И она пишет звук от той же самой точки, от которой ведется съемка. Это один из самых простых вариантов, который вы всегда контролируете. И, например, из камеры вы всегда можете себе поставить наушник для того, чтобы слышать то, что ваш микрофон записывает. Микрофона такие пушки бывают, например, как вот этот от компании Rode видеомиг uh, go без своего питания и может быть вот такая вот пушка от той же самой компании road pro plus она уже со своим питанием она значительно дороже а это значительно дешевле в чем их большое отличие это в наличии собственного усилителя так например многие камеры особенно если мы берем фотокамеры их производители экономят на аудиооборудовании, которое они вставляют в камеру, и вставляют туда очень плохой свой собственный усилитель. Поэтому даже если учитывать, что этот микрофон хороший, но из-за того, что он без своего усилителя, его сигнал усиливать будет дешевенький, там, пару долларовый, который стоит у вас в камере. И он будет портить весь ваш звук. Поэтому если у вас камера, в которой довольно плохой аудиотракт, Лучше выбирать микрофоны со своим собственным усилителем. Да, они дороже, но такова цена, потому что вам надо как можно сильнее перекрыть усиление своего собственного усилителя в камере внутри. То есть его вы выставляете на минимум, а этот вы уже выставляете, используете усиление собственного микрофона. Но для того, чтобы это обойти, есть тоже определенные девайсы. Например, от компании Ceramonic вот такие вот смарт-риги, преампы и прочее. По сути, это небольшой предусилитель, который можно поставить между вот таким вот дешевеньким микрофоном и камерой, в которой слабенький аудиотракт. Здесь идет собственное усиление, а также дополнительный функционал. Например, сюда можно подключить сразу два микрофона, тем самым расширив возможности вашей камеры. И эти два микрофона можно будет разделить. Поскольку ваша камера пишет стереодорожку, то есть левое и правое ухо, но вставляя в него микрофон-пушку, которая, кстати, моно, он у вас будет писать и в левое и в правое ухо одну и ту же информацию. А используя вот эту вещь, вы можете вставить, например, две пушки и писать стерео, либо вы можете вставить э, в одно гнездо пушку, а в другое гнездо какой-либо другой микрофон и регулировать их по отдельности. А потом на монтаже их разделить и редактировать по отдельности. Очень удобная штучка. Итак, сейчас у нас тест. Микрофон находится довольно близко. Сейчас мы проверяем с вами, насколько влияет усиление микрофона и усиление камеры на качество финального звучания. При том, что и камера, и микрофон в принципе тот же самый остается. Сейчас... Мы используем усиление микрофона в самом микрофоне, а усилитель в камере практически выкручен на 0. На 0, естественно, мы не можем выключить, иначе звука не будет совсем. Она там стоит практически в минимум. Итак, тест усилитель только микрофона: раз, два, три, раз, два, три, тест. А сейчас наоборот, у нас включено практически на полностью усиление самой камеры, а микрофон его собственного усиления выключено практически в минимум. Что имитирует ситуацию, когда у нас микрофон без собственного питания, а используется усиление только самой камеры. Поэтому всегда внимательно слушайте вашу камеру и знаете, какой в ней стоит какого качества усилитель. Тест встроенного усилителя в камере, а не в микрофоне. Тест: раз, два, три, раз, два, три. Но даже в ситуации, когда вы снимаете какую-либо репортажку, вы можете воспользоваться, если у вас один и тот же человек, которого вы снимаете, вы можете воспользоваться и радиопетличками. Например, вот такими от компании Road. Также есть их старшая версия, фильмейкерские, тоже от компании Road. Также есть бесконечное количество разного, разных радиопетличек. Например, вот такие вот петлички аж на две штуки от компании Comica. Они довольно дешевенькие, но при этом довольно хорошо работают. Вы можете их повесить на нескольких людей и точно так же по воздуху отправлять на камеру и также и прослушивать, и сразу же писать в камеру ваш звук. Но это подходит только для тех случаев, когда у вас есть возможность протянуть и повесить на человека звук, и его уже будете хорошо писать на расстоянии. Если вы уже снимаете всех подряд, то ваш выбор это на камерный микрофон. Также в репортажной съемке, особенно съемка мероприятий, вас очень сильно может выручить тот же самый диктофон и он же аудиорекордер. Тем, что вы можете его подключить к аудиопульту DJ и записывать себе в отдельный файл ту, всю ту музыку и речь ведущего через микрофон, которая будет на протяжении всего мероприятия. А потом ее вмонтировать в ваш ролик. Будет звучать гораздо лучше, чем записанный на очень хороший накамерный микрофон звук из помещения из колонок. Также тот же самый рекордер вы можете через специальное крепление, антивибрационный подвес, поставить на вашу камеру. Но здесь есть ряд сложностей, поскольку эти вещи не совсем рассчитаны для того, чтобы ставить их в накамерный башмак. И, как правило, все эти микрофоны имеют стереомикрофон, а он будет цеплять все вокруг, в том числе все ваши дыхания, все ваши касания по камере. Поэтому для... Все-таки на камерной съемке, для накамерного звука, как правило, используются микрофоны-пушки, которые имеют определенный угол направленности звучания и имеют антиоперационный подвес, который вкупе с определенным углом захвата звука, они стараются максимально изолировать звуки оператора, что положительно сказывается на частоте звучания. Но никто не запрещает вам использовать и вот такую штуку на вашей камере давайте быстренько перейдем к моим любимцам а это петличные микрофоны в чем бесконечная прелесть петличных микрофонов в том что они довольно дешевые например вот это вот боя м1 стоит всего полторы тысячи рублей они как правило дают очень хороший звук в первую очередь за счет того что микрофон находится очень близко к человеку который разговаривает. Также, когда у вас микрофон висит на человеке, неважно, куда он крутит головой, неважно, как он поворачивается, либо отворачивается от вас, звук будет всегда прекрасным. Минусы петличных микрофонов в том, что, как правило, дешевые они проводные, то есть вам надо куда-то записывать, либо этот провод будет тянуться к вашей камере, либо этот провод будет тянуться в какое-то записывающее устройство, которое вы уже положите в карман человеку который разговаривает либо как я сейчас вы используете радио петлички о которых мы уже немножко с вами поговорили также минус петличек в том что то сколько вам людей нужно записать столько петличек вам и надо соответственно с увеличением людей у вас возвращает возрастает количество петличек то есть это три человека это надо и три петлички и три аудиозаписывающего устройства. Но сэкономить на аудиозаписывающих устройствах очень сильно помогают наши с вами смартфоны. Несмотря на то, что мы их не особо сильно воспринимаем в качестве звукозаписывающего устройства, они могут себе вписать очень хорошо звук. Так, например, точно могу сказать про айфоны. В них стоит очень хороший аудиотракт и если в него вставить достойный микрофон, вы можете получить довольно хороший звук. Единственное, учитывайте, что производители телефонов с каждым годом все уменьшают количество моделей, в которых есть вход по 3,5 мм. Поэтому либо запаситесь переходничками с Type-C, либо с на микрофоны, либо покупайте уже сразу петлички и микрофоны под ваш разъем телефона. И пока мы с вами говорим про смартфоны, поговорим про очень важный нюанс. Большинство микрофонов заканчивается вот таким 3,5 миллиметровым Джеком, ровно таким же, как у вас обычные проводные большинство наушников. И с помощью него мы соединяем микрофон вместе с аудиозаписывающим устройством. И очень важно, что эти 3,5 миллиметровые порты бывают с разной распиновкой. А именно два пина, это у нас идет моносигнал, то есть у нас один, одна дорожка звука, все остальное идет заземление. Затем идет стереоджек трехконтактный, у нас идет левое ухо, правое ухо и заземление, и также относительно недавно появившийся четырехконтактный джек, тот который используется, который появился вместе с появлением смартфонов. Дело в том, что в смартфонах только один вход под 3,5 миллиметровый джек, но в них совмещается и звук наушников, левое и правое ухо, стереозвук, также одна дорожка для аудиозаписи и потом уже идет заземление. Это сделано для того, чтобы мы могли пользоваться гарнитурой, слушать музыку и разговаривать в то же время по телефону с человеком. И поэтому у вас в телефоне один-единственный аккуратненький 3,5-метровый джек для наушников, либо для гарнитуры. Также его можно использовать и под специальные петлички, которые имеют 4-пиновый разъем, в которых микрофон вынесен на третий пин. Если у вас микрофон 3-пиновый, то он у вас исключительно для тех разъемов, которые промаркированы как для микрофона. Например, в вашей камере, либо в вашем компьютере, э, либо в вашем э, аудиозаписывающем устройстве. Вот, например, вот здесь вот есть отдельный вход под микрофон. а Ровно такой же, но помеченный отдельным цветом и отдельной э, маркировкой, есть значок под наушники. То есть здесь они разделены. Поэтому очень внимательно выбирайте петлички именно те, которые могут подсоединяться к смартфону. Но технологии не стоят на месте. И если раньше вам надо было покупать либо переходники, либо потом появились, например, вот такая вот как BOE M1, микрофоны, которые имеют переключатель и умеют менять распиновку, для того, чтобы вы могли без переходников использовать этот микрофон как в камере, так и в смартфоне. Так, например, петлички от компании дайте они сейчас... Идут вместе с таким вот маленьким чипом внутри, который помогает петличке определить, с чем ей нужно работать. Вы вставляете, а она сама понимает, какую распиновку ей иметь. Трехпиновую, либо четырехпиновую. Очень удобно, вам не надо думать о том, куда вы вставляете эту петличку, она будет у вас всегда работать. Поэтому петлички это прекрасный бюджетный вариант, особенно если вы хотите писать какого-нибудь одного человека, например, какое-то интервью, либо, как я, например, сейчас записываю вам обзор, Петлички это прекрасный бюджетный вариант. Внимательно смотрите, какой у вас, какая у вас идет распиновка и во что вы пишете. Но если бюджеты позволяют, обязательно обзаведитесь радиопетличками. Они очень сильно вам сэкономят нервы и времени на монтаже. Нервы, потому что вам не надо будет постоянно проверять, опишется ли у вас звук внутрь в карман, нигде ли там ничего не отошло, не прервалось. А также у вас всегда видеофайл будет уже вжаренным с него внутрь, правильным, хорошим звуком, и вам не надо будет потом отдельно скидывать видеофайлы, отдельно скидывать аудиофайлы, правильно все это друг по другу подставлять, для того, чтобы нигде ничего не перепуталось, и так далее, и так далее. Это очень сильно облегчает ваш постпродакшн. Но если у вас задача, что вы не хотите, чтобы в кадре была видна вот такая вот, либо вот такая вот блямба большая, либо маленькая петличка, вы либо петличку прячете под одежду, но учитывайте, что одежда съедает довольно сильно и громкости, и очень сильно съедает по частотам, многие начинают думать о том, не купить ли им хорошую пушку, либо хороший стереомикрофон, либо аудиорекордер. В чем преимущество пушек? В том, что они имеют определенную угол направленности, и способна писать неплохо звук на определенном расстоянии, при определенных условиях помещений. Так, например, вот такой вот есть Zoom F1, который является с собой одновременно и довольно неплохим рекордером. И в то же время за счет капсульной системы мы можем установить сюда довольно хорошую большую пушку. Но очень сильно важно от того, где вы ее располагаете. Так, например, большинство э, людей пишут звук Например, многие YouTube-блогеры, которые имеют стационарное место для записи большинства э, своих записей, они, как правило, располагают его сверху вниз на таком расстоянии, что оно практически-практически заходит в кадр. Как правило, там где-то от 40 до 60 сантиметров до рта. Мы обязательно поставим этот микрофон на такое же расстояние, а также сравним звук с этого микрофона на полметра на этой камере и на 3 метра на основной камере, как это будет выглядеть и звучать. Потому что пушки, хоть и звучит круто, выглядит круто, но нужно очень хорошо понимать, для чего она вам что вы пишете и как вы это пишете. Надо очень хорошо в этом разбираться. Ну и последним, наверное, видом микрофонов, который бы я хотел упомянуть, это так называемые репортажные микрофоны. На самом деле эти микрофоны сделаны по двум разным типам. Одни, которые похожи на такие, либо похожи на те, которые используются на концертах, либо в караоке. Это так называемые динамические микрофоны, которые иногда путают с э, репортажными микрофонами. Их смысл в том, что они хорошо улавливают звук, только тот, который находится непосредственно около самого капсулю микрофона. Если вы относите уже даже на полметра, то звук уже практически не слышен. По их форме сделаны, например, вот такие вот микрофоны, которые... Вот этот, например, вставляется сразу в микрофон, есть похожие версии, которые используются вместе с радиосистемами, есть такие же проводные, которые подсоединяются напрямую, например, в камеру, либо диктофон, либо аудиорекордер. А также в качестве репортажных микрофонов используются те же самые микрофоны-пушки, вот такого плана. Снизу они находятся либо проводные, либо с радиопередатчиком, они такие длинные, вытянутые, на них просто надета поролонка, например, с логотипом какой-то э, телекомпании. И их вот так вот держат, за счет того, что он узконаправленный, он находится очень близко к рту корреспондента, звук получ получается даже в очень шумных местах довольно чистым и громким. Поэтому, если вы хотите снимать так называемый телевизионный репортаж, то посмотрите в сторону вот таких вот специализированных микрофонов. Также вы всегда можете взять профессиональную пушку и подсоединить ее к рекордеру, либо камере. Но и также последним вариантом, если у вас, например, есть только диктофон, вы всегда можете взять диктофон в руки, надеть на него либо меховую ветрозащиту, либо пролоновую ветрозащиту, и также снимать, записывать звук. Например, прямо внутрь сюда, в диктофон. Тест микрофона петлички радиосистема Road Wireless Go. Раз, два, три. Раз, два, три. Тест. Тест микрофона аудиорекордера Zoom H5 на стереомикрофона. Стерео Стереомикрофонная находится рядом с артом. Тест раз, два, три. Раз, два, три. Положение... Рекордера Zoom H5 на расстоянии, если бы мы писали диалог двух людей. Тест раз, два, три. Тест раз, два, три. Тест на встроенный микрофон смартфона. Тест раз, два, три. Раз, два, три. Тест микрофона пушки, находящийся примерно в полуметре от моего лица, имитирующий правильное расположение микрофона пушки при э, крупных кадрах. Тест микрофона пушки раз, два, три. Раз, два, три. Тест. Тест микрофона пушки. Zoom F1 на расстоянии 1,5 метра, тест 1, 2, 3, 1, 2, 3, тест. Тест микрофона пушки, который находится в 3 метрах от меня. Тест микрофона пушки в 3 метрах, тест 1, 2, 3, 1, 2, 3. Какие у меня могут быть советы вам по выбору? Про репортаж мы довольно четко с вами определились, что это, как правило, вам нужен накамерный микрофон пушка. В дальних ситуациях вам уже надо непосредственно смотреть то, что вы хотите и как писать. Если вас не беспокоит то, что микрофон ну, может находиться в кадре, это может быть как петличка на каждом человеке, это может быть какой-либо аудио хороший, который находится между всеми людьми. Если вы не хотите, чтобы у вас в кадре были какие-либо микрофоны, то, как правило, это либо петлички скрытого ношения, либо это микрофоны-пушки, которые находятся прямо за кадром. Каждый из этих способов дает совершенно разное звучание, преподносит собой свои нюансы, свои сложности, свои неудобства. Нельзя выбрать, хотя с каждым днем выходят новые и новые системы. Так, например, та же самая любимая радиосистема Road Wireless Go, которая обошла момент с протягиванием петличек и просто на прищепочке крепится над человеком. Это один из шагов в сторону упрощения нашей с вами работы. Ну и здесь в первую очередь, что я могу вам посоветовать. Начните с бюджетных обычных проводных петличек, пишите их либо в смартфон, либо напрямую в камеру, либо если у вас завалялся где-то, либо вы задёшево можете себе купить а, какой-либо диктофон. Поверьте, диктофон лишним никогда не будет. Можно всегда его использовать дистанционно, как дополнительный микрофон, как звукозаписывающее устройство для какого-либо внешнего микрофона. Он лишним никогда не будет. А уже дальше слушайте, понимайте, что вам нужно, понимаете, в каких ситуациях вы пишете и подходите к звукозаписи осознанно. Это самое главное. Всегда будет полезным либо у кого-то попросить разного рода микрофоны, их посидеть, потестировать, либо взять, например, в аренде. Ну и надеюсь, этот ролик вам также поможет и немножко вы в одном ролике посмотрите на разные микрофоны и немножко для себя определитесь, что же вам в следующий раз можно приобрести, либо использовать для ваших следующих съемок. Ну а с вами был магазин 812 фото, я надеюсь, этот ролик был вам полезный. Подписывайтесь на наши соцсети, ну и обязательно помещайте нас. Счастливо!